У тебя много скепсиса сегодня прозвучало, и проблем ты назвал тоже немало, да? Но вот если все-таки нам ударяться в какую-то, может быть, даже экстравагантную надежду или ожидание, вот что, как ты думаешь, все-таки может в Китай зайти из российских товаров? И смотри, почему это спрашиваю, потому что тоже, видишь, я же много лет занимался так или иначе импортом в Китай, продовольственных товаров, правда не русских, это было больше стран Евросоюза, конкретнее из Испании. Я вот тоже видел, ты знаешь, как менялось отношение китайцев к импортным товарам. Если каких-нибудь 15-20 лет назад первая мысль, которая возникала у китайского дистрибьютора, когда он видел какой-то товар, чуваки, да я сделаю так, то есть я сейчас скопирую, скопирую марку, скопирую дизайн, упаковку, более-менее как это выглядит и на что это похоже по вкусу. И буду производить у себя там в Тинзине, не знаю, в шитя где-нибудь еще. В 5 раз дешевле, да. И вот 15 лет назад это первое, что они думали. И так оно часто и происходило. Сейчас же, вот последний минимум 8 лет назад где-то, уже четко видно, что люди думают, да зачем, мне проще купить итальянские печенья не знаю, там, бразильский, бразильскую рыбу, испанский шоколад или русский шоколад, просто потому, что цикл такой короткий, что я не успею это подделать, и по себестоимости тоже будет не так выгодно. Поэтому мне кажется, что, наверное, все-таки какой-то шанс у нас должен быть, по крайней мере, есть у меня надежда. Вот что ты скажешь? У нас однозначно есть шанс... Э -э у нас, скажем так, вот если говорить опять-таки о страновых брендах, ну почему я, почему я говорю все время о страновых брендах, ты тоже прекрасно знаешь, что, например, во всем Китае, вот, если нужно купить сливочное масло, с вероятностью 99%, это будет новозеландское масло. Там будут разные бренды, но это будет новозеландское масло. Если это молоко в этих, в, в тетрапаках, да, которое долгого в это Германия, это Франция, это опять-таки Новая Зеландия, Австралия. Если вода, вот, мы говорим, что это Франция и Италия. Если это вино, то это Франция, США, в меньшей степени Испания и Италия, в чуть меньшей степени... Э Чили. Чили это другая цена. Ну, да, Борько. да, да. Чили, Чили Аргентина, Лати, Латинская Америка. У меня сейчас э по поводу вина, да, вспомнил. Это, кстати, одна из... Э с этого я пытался начинать работать с Китаем, поставки в Китай, грузинское вино. Но я сейчас о другом. У меня есть один товарищ, колумбиец. Он очень много там путешествует, в том числе по Европе. И вот он как-то там в Черногории, уж не знаю, что, что колумбийцы занесло в Черногорию, но тем не менее он познакомился с одним производителем вина. Но колумбийцы это что же? Винная, винная страна, винная культура. Очень оно ему понравилось. А в Китае у него был... Жил с ним вместе там на, на одной площадке дядька, который занимался винами. Ну, они там тоже там стиживали, выпивали, скажем так. Вот он взял с собой там несколько бутылок вина, привез, попробовали они, распробовали, говорит: ну давай попробуем. И заказал два контейнера этого вина. Заказал, ну и как-то вот и затих. Проходит там где-то месяц, и увар, это этот колумбиец, говорит: Ну что, как там, вино? Там говорит, слушай, не продается. Говорит, ну что так, да, говорит, а почему не продается? вино, что ли, плохое? Да нет, говорит, вино классное, мы с твоим. Я же сам, сам же сказал, что классное вино надо попробовать. Может, говорит, цена высокая. Да нет, говорит, цена, говорит, ну, нормально, абсолютно. Четко понимаю, что цена нормальная. Ну так а что, говорить надо, чтобы оно продавалось? Оно должно быть французским. Вот, понимаешь, все. Если какая-то непонятная Черногория, с этим, кстати. Беда и у грузин тоже Потому что у них хорошее вино И оно именно вот под китайский вкус да, У них там полусухие, полусладкие вины Которые китайцы любят Но вот оно не французское И вот, и вот это вот все вот, Это тормозит Что сделало грузинское правительство В Грузии же есть специальное министерство виноделия Вот это вот грузинское правительство Оно сейчас ну, На том уровне На котором оно может себе позволить оно продвигает бренд под названием «Грузинское вино». Там 8000, они там придумали себе такую историю, что грузинскому вину 8000 лет, а китайцы же любят, о, оно старше Китая. И вот грузины продвигают не конкретную торговую марку, не бренд 1, 2, 3, 5, 10, они продвигают грузинское вино. Вот только так можно что-то сделать. Только так, никак иначе. Возвращаясь к, России, возвращаясь к России, да, ты говоришь, можем ли мы продавать пессимизм, оптимизм. Есть э, один очень большой плюс, который пока, ну, есть же «Дифференцируйся» или, или «Умри», да, э, книжка знаменитая. Найди то чего, еще, то, чего еще не придумали другие, повесь себе на флаг, бегай, ноши этим флагом. У нас есть такая штука под названием «Экология». Все китайцы знают, что Россия это вот чистые белые просторы, снежные, там колосятся поля, тайга и так далее, и тому подобное. Здоровые, хорошие, пышные коровы пасутся на чистых лугах и делают вкусное молоко. И вот это нужно по идее вешать на флаг. Но это нельзя делать э -э по отдельности. Я в, в начале 2019 года в российском экспортном центре, там были такие рабочие, рабочие группы, общался я с, этими, с молочниками. Я говорю, ребята, вам не нужно, не нужно пытаться самим заходить в Китай. Вам нужно объединиться, зарегистрировать торговую марку «Русское молоко». И вот под этой торговой маркой туда поставлять. Вы можете лепить свои бренды. Пусть уже китайцы там внутри выбирают. Но русское молоко, оно должно превалировать. Оно должно занимать треть этикетки. Русское молоко. И вот только так, только так мы сможем продвинуться. То же самое с русским мясом. Есть Мираторг. Прекрасно. Есть там, не знаю, ресурс какой-нибудь. Тоже мясники там эти, куриные. Тоже хорошо. Сделайте вы торговую марку русское мясо. Повесьте ее на, как бренд на треть этикетки, и вот под этой маркой будете продавать. Ну вот это, мне кажется, может сработать. Mm -hmm. Ну вот хорошо, что ты упомянул в том числе и мясо, потому что я сейчас читаю, что... И поставки курятины пошли в Китай вроде как, и поставки говядины тоже пошли в Китай, и даже поставки uh -huh. свинины. Но Опять-таки, надо это все отслеживать, надо смотреть. Свинины, по-моему, нет. Да, а, а по-моему, это... свинины Свинины нет. еще нет, да, это еще переговоры ведутся. Да, да, да. да все uh -huh. Но были надежды, когда же в Китае была вот эта эпидемия африканской чумы свиной, что, соответственно, мы сможем таки можно продавить поставки наших